Ну, первое, это, наверное, цена, потому что мой аэропорт небольшой, и для нас продукт, качественный, такой нужный для нас, да, он нам достался по оптимальной цене. Вот. Это, это первое. Второе, то, что я вижу, в, можно сказать, в онлайн-режиме те объемы финансовых средств, которые мы планируем получить в ближайшее время согласно там, договорных обязательств той или иной компании. То есть мы четко планируем свой бюджет движения денег. Для такого аэропорта, как мы, это очень важно, потому что э, получение доходов, э, расходов, там, живых денег, получение на счет и их списание у нас происходит циклично. Очень такие четкие, понятные циклы. И управлением денег мы занимаемся буквально вот, там, до 100 тысяч рублей. То есть все расходы я контролирую лично. Поэтому, э, видя какие мы объемы получаем, исходя из тех услуг, которые предоставили, мне позволяет планировать на глубину там, от двух недель до полугода мои расходы.